Всем привет, друзья! С вами Гриф. Сейчас я вам покажу, как мне удалось выбить две интересные пушки из коробок удачи. Одну из них я очень давно не мог выбить, я думаю, вы примерно догадываетесь, о чем пойдет речь. Но начну я, пожалуй, со второй это коробка с Хони Бенджер. Если честно, 5 коробок 7 я уже брал, и он мне не выпал даже на время, поэтому я сразу же перебежал на другой канал и начал рыться по магазину. После чего еще раз купил 5 коробок, из которых, как вы видите, Хани выпадает на время. И поэтому я решил продолжить докрутить все кредиты именно здесь. Изначально у меня было 2000 кредитов, и по своему опыту я вам скажу, что не факт, что даже с этой суммой вам что-нибудь да выпадет. И когда я крутил первый донат на этом аккаунте, кто еще не знает, это был Type97, тогда с 2000 кредитов я его не выбил. Мне пришлось закинуть еще столько же, и только тогда он мне выпал. Ну а сейчас, прямо на ваших глазах, вот прямо в этот момент, я открываю вот эти вот 5 коробок, и мне выпадает Бенджер навсегда. Обычная версия, в принципе, мне больше ничего не нужно. И останется только на последние 600 кредитов докупить на него скин. А теперь настало время выбить золотую АВМ. Как вы знаете, на сервере Альфа она мне упала с пяти коробок. На Браво я скрутил, наверное, 400 тысяч варбаксов и так ее и не выбил. Ну а после этого накопил где-то 30 или 40 тысяч варбаксов. И как ни странно, мне повезло и золотая АВМка навсегда мне все таки упала. Вы только представьте, прошло 6 месяцев, а у меня все еще не было золотой АВМ, и вот только недавно она у меня появилась. И я уверен, что не я один такой невезучий, и если вы тоже все еще не выбили АВМ или выбили ее совсем недавно, обязательно отпишитесь об этом в комментариях. Совсем скоро вас ждет ролик по тактикам, различным багам и фишкам на карте Вилла, поэтому подписывайтесь на мой канал, и я постараюсь сделать его как можно быстрее. Всем пока!